Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк про документы ничего не сказал. Тоже признал, что некоторый прогресс есть. Однако нет результатов по обсуждению прекращения огня и перемирия. Мы с Есть небольшие подвижки по улучшению логистики гуманитарных коридоров. Будем работать, чтобы оказывать людям помощь более эффективно. Что касается основного политического трека, куда входит и прекращение огня, и перемирие, и окончание боевых действий, консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно влияют на ситуацию, нет. Прибыла украинская делегация на двух вертолетах польских ВВС. Состав не изменился. Все те же люди Возглавляет министр обороны Алексей Резников. Четвертый раунд должен пройти в ближайшее время. В переговорах хотел принять участие депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, но СБУ его перехватило и доставило в Киев. Между тем, в Анталии на этой неделе может пройти встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулеба. Это сообщил министр иностранных дел Турции. Билхаре Лавров Лавров заявил, что готов присутствовать на встрече в Анталии. Министр иностранных дел Кулеба также сообщил, что примет участие. Оба министра попросили меня быть на встрече, поэтому она будет трехсторонней. Мы надеемся, 10 марта переговоры пройдут в Анталии и станут важной вехой, важным шагом к миру и стабильности. На втором раунде переговоров Киев согласился на гуманитарные коридоры для мирного населения. В понедельник российские военные объявили режим тишины. Эвакуацию объявили по шести направлениям из Мариуполя, Харькова, города Сумы, а также из Киева. Контроль обеспечили с помощью беспилотников, чтобы не допустить срыва. О коридорах уведомили ООН, ОБСЕ, Красный Крест и другие международные организации. Однако из этого ничего не вышло. Украинские власти мирных людей не выпустили. Сумел проскочить только один автобус из-под Мариуполя с жителями села а, Градное. В Харькове областная военная администрация просто разослала жителям сообщение, что не дает разрешения на гуманитарный коридор, а по тем, кто пытался выехать, открывали огонь. ведь премьер Украины вовсе заявила, что коридоры неприемлемы, Киев от них отказывается, причем говорила это всех жителей, попавших в заложники, хотя ей таких полномочий никто не давал. Российская Федерация. Российская Федерация в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры и режим прекращения огня, который объявляется с 10 утра. Из Киева, Киев, Гастомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораная, Чернобыль, Гдень, Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в Российскую Федерацию. В Минобороны России сообщили, что украинские силовики вообще не выполнили никаких договоренностей о создании гуманитарных коридоров. Прикрылись людьми и активно вели огонь по тем, кто пытался спастись. За несколько часов было зафиксировано 172 обстрела со стороны ВСУ и националистов. Вот что рассказали жители Мариуполя. Людей не выводят вообще. Люди сидят в подвалах, маленькие дети. И там много людей. Дает Россия коридор. Ну, пошли. По дороге у нас стреляли сзади. Это прямо не на пану. Лежали полтора часа они шевелясь. Когда уже замерзли, ну, побежали. Стреляли украинская армия сзади на стрель. В городе никто не знает про гуманитарные коридоры. Никто не знает. Я вот соседям своим говорил. Никто не знает. Это Власти спасаться? не говорят ничего. Связи нету. Радио нету, оповещений никаких нету. Ни домоуправ, никаких. Минобороны России сообщило, что уничтожено почти 2400 украинских военных объектов, а также около 900 танков и бронемашин. 84 реактивные системы залпового огня, более 300 пушек и минометов, 78 беспилотников за сутки сбили еще 4 боевых самолета и 2 ударных вертолета. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Воронова, Метелкино, Медвежья, Оскороновка, Петровка и Александровка. Подразделения народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Латьмоя, Березовая, Ясная, Максимовка и Валерьяновка. Сегодня с 10 часов московского времени в соответствии с объявленным режимом тишины были полностью остановлены все боевые действия. По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краска «Не стреляйте, здесь дети!». Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями «Не стреляйте, здесь дети!» разворачивают свои огневые точки. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинская, Старомайорская, Старомыновка, Майорова и Римовка. Всем мирным жителям, освобожденных населенных пунктов, оказывается гуманитарная помощь. Тем временем российские военные развивают наступление. Разгромлена 81-я десантно-штурмовая бригада ВСУ и взят под контроль город Изюм вблизи Харькова что это узел коммуникаций. Именно по этой причине из Изюма сделали узел обороны. На Изюме сошлась военная необходимость двух сторон. Одной стороны удерживать его любой ценой и другой стороны взять его тоже любой ценой. И с учетом также более серьезного охвата Харькова, ВСУ пытается сформировать такой же узел обороны в районе Чугуева. Тем временем американский генерал Марк Милли посетил аэродром вблизи украинской границы, с которого активизировались поставки военной помощи Киеву. Как сообщает CNN, представитель Пентагона наблюдал, как западные страны доставляют оружие для Украины. Сейчас это до 17 рейсов в день. А министр обороны Украины заявил, что в вопросе поставок новейшего оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал России некий сюрприз. Российская армия во многом превосходит украинскую и способна буквально перемолоть ее, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в ходе своего визита в Литву. Нам ясно и понятно, что силы России непропорционально огромны по сравнению с силами Украины, и у россиян есть возможность продолжать перемалывать украинскую армию. Также Блинкин напомнил, США остаются приверженными пятой статье Устава НАТО о коллективной обороне. Нападение на одного члена Альянса будет считаться атакой на всю организацию. Подчеркнул, США продолжит военную поддержку Украины. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрелы попали 14 населенных пунктов ДНР. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Без отопления остались часть жилых домов, школы и три больницы. В СУ пытались нанести ракетный удар по Ростовской области. Заявили в ЛНР над Горловкой и Ростовской областью системы ПВО сбили украинские ракеты у Но одна из них все же попала в нефтебазу в Луганске. Поражены два резерва. Один с дизельным топливом, второй с бензином. При этом почти вся территория ЛНР освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник. На Украине было несколько лабораторий США, которые занимались разработкой биологического оружия, сообщили в Минобороны России. 24 февраля Киев поставил задачу полностью уничтожить патогены, с которыми там работали. Это выяснили из брошенных украинцами документов. Анализ тактов уничтожения показывает, Проведение работ созводителей чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории. Возбудителей дифтерии, сальмонолеза и дизентерии в лабораториях Харькова и Полтая. Вот некоторые из них. Только во Львове было уничтожено 232 емкости с созводителем леспотспироза, 30 с толеремией, 10 с бруцеллезом, 5 с чумой. Всего более 327 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные о коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украины Соединенными Штатами конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. Из Чечни на Украину для участия в спецоперации готовы отправиться бойцы спецотряда быстрого реагирования «Ахмат». Видео их построения глава республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Он утверждает, что в спецотряде более 60 его родственников. Остовская область готова к приему жителей Украины, сообщили местные власти. Люди смогут остаться в пунктах временного размещения или отправиться в другие регионы. С территории ЛНР и ДНР в область только за сутки прибыли более 6 тысяч человек, а всего почти 150 тысяч беженцев. В Курск приехали 11 танзанийцев. Они учились в украинском городе Сумы. До российской границы добирались сами, помощи никто не оказывал. Но в Сумах остались еще иностранные студенты. Они записали обращение к властям, помочь с эвакуацией, жалуются на ужасные условия, требуют выпустить их из города. Число беженцев с территории Украины может достигнуть 5 миллионов человек. Это заявил глава дипломатии ЕС Жазеп Барель. За неделю мы зафиксировали полтора миллиона беженцев. Мы можем ожидать пять миллионов мигрантов. Ну, мы не можем называть их мигрантами в полном смысле. Это люди, которые бегут от опасности. Более миллиона украинцев уже въехали на территорию Польши, сообщают в Варшаве. Беженцам разрешат легально жить и работать до трех лет, заявил польский премьер. Что будет дальше, пока непонятно. 50 тысяч человек добрались до Германии, а вот Великобритания не будет вводить облегченный визовый режим для украинских беженцев. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. В Румынию украинцы пребывают в том числе на паромах через Дунай. Страна приняла уже 260 тысяч человек, сообщают местные власти. А вот так выглядит вокзал во Львове. Люди ждут поездов, которые вывезут их на запад. Снять квартиру в городе тяжело. Беженцы жалуются на запредельные цены на аренду жилья. Они выросли в несколько раз по сравнению с февралем. Просьба Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной приведет к Третьей мировой войне, заявила глава МИД Германия Бербок. Ранее примерно так же высказались в США и НАТО. Британский журналист Питер Хитчинс отметил, что только сумасшедший может к этому призвать. Также он призвал Запад прекратить карнавал лицемерия, поскольку в текущей ситуации виноваты украинские власти. Хитчинс долгое время работал на Украине и в США напомнил о 2014-м. Я надеялся тогда, что все получится хорошо, но украинцы начали глупеть. В стране, населенной русскими, русский язык пытались сделать второсортным. Русских вынуждали принять украинские версии своих христианских имен. В школах продвигали Степана Бандеру как национального героя. Тогда я предупреждал, подхалимское освещение таких событий, как оранжевая революция, не принесет никакой пользы. Нам следует готовиться к дальнейшим беспорядкам. Сейчас я слышу сумасшедших, призывающих к бесполетной зоне на Украине. Но это будет означать ужасную и немедленную европейскую войну. Не могли бы вы все отменить этот карнавал лицемерия? В Ирландии на грузовике неизвестный протаранил ворота российского посольства в Дублине. Гузовик полностью снес ворота депмиссии. В результате никто не пострадал. Ирландские полицейские стояли рядом и не реагировали. В посольстве потребовали от власти Ирландии принять меры по обеспечению безопасности дипломатов и членов их семей. Тем временем российский МИД потребовал от Франции обеспечить безопасность российских учреждений после нападения на здание русского дома в Париже. В ночь на 7 марта в представительство Россотрудничества неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова. Она попала в забор. Пострадавших нет. Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России недружественные действия. В него вошли Евросоюз и еще 21 страна, в том числе США, Великобритания, Канада, Австралия, Албания, Исландия, Норвегия. И теперь, согласно указу Путина, граждане компании и госструктуры смогут платить по кредитам, взятым в этих странах, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ. Для этого будут использовать спецсчета. Это касается выплат более 10 миллионов рублей в месяц. Президент Турции Таип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле. Как сообщает телеканал АХБР, Эрдоган также сказал, что Турция и Россия могут использовать золото и юань. Кроме того, сообщается, что Путин даст указание отправить Анкаре 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые сейчас находятся в Азовском море. В Турции и в ряде стран ЕС начались перебои с некоторыми продуктами, ажиоташи вокруг подсолнечного масла. В Турции масло почти пропало с полок, в магазинах даже возникают драки, поставки встали из-за событий на Украине, который является крупнейшим экспортером в мире этого продукта. Россия понимает, куда перенаправить свою нефть, если Европа и США от нее откажутся. Москва видит давление на партнеров, трейдеров, транспортные компании и банки. Об отказе от закупок российской нефти и нефтепродуктов заявил вице-премьер России Александр Новак. Предупредил, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель. Также Новак заявил, из-за блокировки проекта «Северный поток-2» Россия имеет полное право принять зеркальное решение и перенаправить. Прикрыть прокачку газа через Северный поток один, но делать этого не будет. И Новик объяснил, почему. Сказал, Россия обеспечивает 40% потребления газа европейскими странами и всегда была надежным партнером. Также добавил, что поставки газа через Украину сейчас увеличены до 109 миллионов кубометров в сутки. Цены на газ в Европе тем временем за несколько часов почти удвоились, обновили исторические рекорды и в моменте приблизились к 4000 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум обновила и цена на алюминий. В ходе торгов на лондонской бирже поднималась до 4000 долларов за тонну. На этом фоне акции «Русала» на гонконгской бирже подорожали на 34%. Цена «Палладия» тоже обновила рекорд и превысила 3300 долларов за онцию. Дорожает и золото. Цены преодолели отметку в 2000 долларов за унцию на фоне массового ухода инвесторов от рисков. Нефть марки Brent взлетела до максимального уровня с 2008 года, достигнув почти 140 долларов за баррель после сообщения о возможном запрете США на ее импорт из России. Ситуацию усугубляет то, что Ливия остановила добычу на месторождениях Эль-Шарара и Эль-Фил. В Европе цены на топливо почти удвоились. Бензин в Германии по 2,5 евро. В Италии на заправках ажиотаж водители заполняют баки и канистры, сообщают пользователи в соцсетях. Также в Италии резко подорожали коммунальные услуги. Европейцы признают, вводить санкции против российской энергетики себе дороже. Болезненная реальность в том, что мы очень сильно зависим от российского газа и российской нефти. Если вы сейчас заставите европейские компании прекратить вести дела с Россией, это будет иметь огромные последствия для Европы. Заявление, сделанное канцлером Германии Олафом Шольцем, было в том же направлении. А это значит, что мы должны быть очень четкими и не делать здесь ошибок. Мы должны убедиться, что поставки энергии в этом регионе, включая Украину, а также в остальной мир, не будут затруднены. На это потребуется время. Цены на бензин в США на 45% выше, чем в марте прошлого года. В Калифорнии уже почти 6 долларов за галлон, примерно 1,5 доллара за литр. Wall Street Journal пишет, что президент США оказался в ловушке. Одновременно раздаются требования уменьшить рост цен и запретить импорт российской нефти, что ставит демократов в уязвимое положение перед промежуточными выборами в ноябре. Делегация США прилетела в Венесуэлу, чтобы найти альтернативу России на нефтяном рынке, пишет Нью-Йорк Таймс. Контакт на самом высоком уровне с 2019 года, когда США закрыли посольство Венесуэле, прекратили контакты с Мадурой и ввели запреты на экспорт нефти из этой страны. США готовы снять санкции со своих старых врагов, лишь бы вытеснить Россию с энергетических рынков, отмечают эксперты. И идут совершенно конкретные переговоры, прежде всего с Ираном и Венесуэлой, двумя врагами Запада. О снятии с них санкций и вот создании какой-то компенсационной подушки. Тут, прежде всего, конечно, Соединенные Штаты Они очень надеются, что это позволит вот, вывести российский нефть и газ за скобки, причем в США это ну, порядка десяти процентов общего объема нефти, который поставляет Россия. А вот в случае Европы, как мы знаем, это прежде всего газ, который составляет в некоторых странах и 30, и 40 процентов и выше. Американцы точно будут отказываться, европейцы полностью отказаться не смогут, и многие из них особенно и не стремятся. Американская экономика уже сейчас страдает из-за ситуации вокруг Украины, из-за антироссийских санкций, считает Коробков. При этом уже на ноябрьских выборах в Конгресс эти экономические неудачи могут обернуться против Байдена и демократической партии. Высказывались предупреждения, причем, что интересно самими демократами, экономистами-демократами, вот для администрации Байдена, что введение того пакета, который, по сути дела, оказался введен сейчас, Приведет к тому, что инфляция выйдет за рамки десяти процентов, сейчас она составляет семь с половиной. Это уже 40 летний рекорд и э, крайне неприятная новость для администрации Байдена. Учитывая вот эти вот катастрофические рейтинги Байдена, э, которые вот сейчас составляют 37% процентов в целом и тридцать процентов. Среди независимых. Это, конечно, является очень большой политической опасностью как для президента, так и для демократической партии в целом. Ситуация вокруг Украины сказывается на сельском хозяйстве. Миру грозит продовольственный кризис, предупреждает информресурс PlainChamp. На Россию приходится четверть поставок азотных удобрений. Кроме того, Россия и Украина вместе обеспечивают 30% мирового экспорта пшеницы и являются крупными экспортерами Масличных культур, дефицит поставок привел к росту цен на сельскохозяйственное сырье. Эксперты отмечают, в условиях кризиса реальные товары, которые нужны всем для выживания, теснят надувшийся пузырь виртуальной экономики. Все невещественное вдруг стало несущественным. И когда вдруг выяснилось, что цифры нельзя накормить, цифры нельзя одеть, обогреть, доставить куда-то что-то в реальности. Тут и происходит понимание, что есть коммортиз, есть нефть, есть газ, есть продукты питания. Откуда брать деньги? Конечно, из виртуальных активов, которые уже сейчас показывают, что они мало чего стоят. «Единая Россия» предложила национализировать предприятия западных компаний, которые объявили о закрытии производства в России. Об этом заявил секретарь генсовета Андрей Турчак. Так, финские компании, производитель молочной продукции «Валио» и производитель кофе «Паулик» заявили, что прекращают работу в России. При этом японский бренд «Юникло» не собирается уходить, заявил Тадаси Янаи, основатель и глава компании «Одежда» — это жизненная необходимость, подчеркнул он. Крупный бизнес во Франции тоже против санкций, нефтегазовая компания Total Energy не планирует уходить и сохранить доли в новой проектах Арктик-СПГ-2 и Ямал-СПГ. Она входит в мировой топ-4 по объемам добычи. Германский концерн Uniper также продолжит работать с Россией. В Германии заявили, что призыв президента Украины бойкотировать импорт и экспорт в отношении России невыполним. В Британии экономику Соединенного Королевства ждет коллапс при полном отказе от поставок газа из России. Нельзя просто сразу отказаться от нефти и газа, даже если они из России. Безусловно, это не то, что может сделать каждая страна в мире. Соединенное Королевство и другие государства могут двигаться к этому, но страны по-разному зависят от поставок углеводородов. Нужно, чтобы мы двигались вместе, ускоряли этот процесс и мыслили в одном направлении. Европа рассматривает дополнительные санкции в отношении России, но пока держит их в секрете. Это заявили в Минэкономике Франции. Министр финансов Германии добавил, страны группы Семи и ЕС должны следить за криптовалютными активами. Однако по соображениям безопасности не стал раскрывать детали. При этом признал, что санкции и рост цен на энергоносители делают Германию в целом беднее. США изучают возможность запрета на импорт российской нефти, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Венгрия запретила поставлять оружие на Украину с территории страны. Указ подписал премьер-министр Виктор Орбан. При этом в документе говорится, что Венгрия разрешает поставки оружия через свою территорию в другие страны НАТО, а также размещение войск альянса на западе самой Венгрии. Китай приложит активные усилия для урегулирования конфликта на Украине. Министр иностранных дел КНР выразил надежду, что Москва и Киев добьются прогресса на переговорах. отметил, в сложившейся ситуации нельзя подливать масло в огонь. При этом Пекин подчеркивает, КНР будет твердо защищать национальный суверенитет на фоне усиливающегося давления США. США продолжают атаковать и провоцировать Китай по вопросам, касающимся их основных интересов, и предприняли ряд действий, чтобы собрать небольшие блоки для подавления Китая. Это подрывает международный мир и стабильность. Китай, как независимое суверенное государство, имеет полное право делать все необходимое для защиты своих законных интересов. Глава МИДа Китая также отметил, истинная цель индо-тихоокеанской стратегии США состоит в том, чтобы попытаться создать еще одну версию НАТО в этом регионе. Вы смотрели «Главный вопрос».